всем привет я желтый мужик продюсирую продающие публичные выступления для практикум второй спортзал микрозапись я жаворонок который ложится два в три а то и в 4 утра и это проблема совершенно понятно что для того чтобы быть энергичным чтобы нормально вести мероприятие скажем так для того чтобы звучал голос о, организму нужно отдыхать, высыпаться и так далее. Но есть проблема. У меня есть несколько мощнейших якорей, которые я никак не могу преодолеть. Ночь, тишина, никого нет. В конечном итоге а, на каком-то этапе можно налить себе венца. И буручку поиграть даже. Блин. А утром. А утром надо вставать. Сейчас. Начало десятого. Я встал минут 15 назад, ни энергии, ни силы. Сейчас я говорю, что ты делал вечером? Давай сегодня ляжем в 11 вечера. А в 11 вечера, опять, когда все разошлись, так хорошо. И опять я корям. И так каждый день. Ребят, это скорее всего вопрос к психологам, а может к практикам. Что делать? Как вы справились? С вами желтый. Ребят, помогите, жду комментариев. Отключаюсь.